Как доложила пресс-служба главы администрации техника, готова выйти на главные магистрали. Прячешься? Думаешь, я не узнаю, с кем ты водишь шашку? Наверное, и сейчас эту дрянь дерешь. Все вы, мужики-скоты, похотливые сегодня вблизи жилых домов на жуковской произошло одно из самых больших дорожно-транспортных происшествий количество жертв составило 5 погибших и 15 раненых как докладывает оперативный дежурный на настоящий момент в реанимации находятся трое пострадавших а остальные по сообщению местного гувд получили травмы средней тяжести Дома подай голос, хватит на массу давить, не пишешь, не звонишь, колбаса деловая, совсем зазнался. Старичок, когда мои 300 баксов отдашь, мне тачку латать надо, кстати, это не у твоего дома куча машин побилась. Это снова я. Не удержался. Чайник по смс скинул. Повестка ему пришла с военкомата. Не удалось бедняге откосить. В общем, сбор у него завтра в 9. И о погоде. По прогнозам синоптиков погода завтра ожидается холодной, во второй половине возможен снег. Старик, не поверишь. Только что звонили твои, сказали, что ты умер.